Итак, всем привет, с вами снова я, Арма, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт на версии 1.5.2. Мы будем проходить... <laughs> ну, не проходить, точнее, а у нас будет ЛП э, по экскалибру. Ссылка на... ох ты. Ссылка на э, сайт будет в описании, на канал фокуса тоже будет. Ну, и так далее. Mm -hmm. Вот. Что мы сегодня будем делать? Делаем. Yeah. Почему? Я хочу сложить гире, найти. У нас резина есть, а нет. А и у меня тоже нет. на что-нибудь Вот как. Я не виноват Я просто не то видео нечаянно выложил. Бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум что ты нашел? Дырку. И вот где мы твой саженец... Вообще сажи, этот гивея нужно искать в этом болоте. Я знаю, я делаю себе лодку. Эй. А Эй. Тебе? Эй. Что ты убега... убегаешь? Я себе... Я хотел с... сделать лодку. Я, я... тебе, тебе сделаю? Угу. Так ты при ласкай. Ууу, Данек, я нашел чувака, который ступил и сделал то, что не надо было делать. Тут лодка запрещена. Ага. Конечно, да. дюпать. А? Дюпать -то тут тоже нельзя. Ты мне посмотреть на дюпа? На чем? О, он, блин, саженцы гиеве и хотел. Саму гиеве я точно нашел. Вот срубить ее, получится. Мне бы еще найти как выброс из этого леса. Я нашел только пустыню. Почему здесь такая карта лаганутая? Крутой магаз, вот русский. Блин. У, У, бежим, бежим, куда мне надо? Мне сюда надо. Может просто убежим далеко и пойдем там шапку Зачем? Не знаю. Или просто бегать и скачивать с Да, да, ну. Да. Заходите на скальбур. Индустриал будет веселей. Да, вот. А то вдвоем скучно. Может кто-то присоединиться, веселей будет. Нет, ну вот давай только без ремса снимать. Mm -hmm. Ты согласен? Да. Yeah. А то с ним, блин, поснимаешь. Ну, мой гайный отрасль пятнадцать. А мой гайный от раз пятнадцать. Да? Yeah. Mm -hmm. А у меня компания там. А еда закончилась. А мне легче топошницу на мой вард. Я тебя солью и ты пошли за мной на мой вард. Привет, Данек. А ты где? А, вот и <laughs> Я думаю, я хотел кого-то чувака уже сливать. А сейчас я поставлю тут варп. Ставь тут варп. М -м -м. Я ставлю. Все, давай засылаю, снимай броню. Давай снимаем. Лам, лам, лам, лам. Селили. Это мой варп. только трое здесь. Фокус меня слил, как он подлый. Да, вообще бардак. А зачем мне два и две кирки твоих же? Не, надо. Блин, делать нечего. О, я крипера нашел. Блин, я не успел добавить. Кстати, вот, да. Кто будет заходить, вы т.п.шкайтесь на мой варп. Он тоже будет в описании. Вот. А потом еще что? Вы... <смех> а, <смех> <да>. <смех> а, просто заходите. Ну, когда мы, не знаю, будем играть, наверное. Ну, меня с понедельника, по субботу Ой, да, по пятницу дома не будет. <смех> Я буду уходить далеко-далеко. Попа -далеко. на мой варп, последний. Зачем? Ну, у меня голома нет. А ты Знаешь, на... как у Ну снимай. Нет. Я домик еще могу. Я бы тебя слил уже. Давным-давно. Ну, на хлопату, хочу лопата. Дай мне камни. У меня самого нету. Спасибо, уже сам сделаю. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Эй! Какую-то шахту где-то. Нам нефть нужна. Зачем? Не знаю, но тут вот он. Выплыла куда-то. Вот она она. У, -у, -у. У меня мата готова, я пришла на шахту. Так. Так. Как в ней светло. Я скупался в нефти. А, я знаю. Зашибись, под ней ничего не видно. Б. Фу. Фу, какашка. О, oh, не видит. О, oh, а? yeah. oh, yeah. oh, здорово. О, здорово. Блин, я на все очень обновлял. Смотри. Как поднимусь их Потом нажми в пять, и такое ощущение, как будто ты оттуда выплываешь, как не знаю кто. Ладно. Вот-вот. Я шахту нашл, там свет. Нам хочу... песок нужен? А ч свет? Ну хочешь собирать, но я пошел на свет. А я пока покопаю здесь. Да, не знаю, будет ли у Фокуса сервер, не будет, но он вам сам в своем видео потом скажет. Кстати, Фокус, Фокус, Фокус. Я у нет. тебя будут какие-то эти? А, -а, а? Сейчас. Почему тут темно? О. А почему там темно? Ну тут всегда светло, вот, а один блок темно. Mm -mm. Будут ли у тебя какие-то конкурсы? Фокус. варпус. Чего замолчал? Я удаляю свой варп. Делаю свой варп, варп, варп, варп, варп. Или вы просто запомните наши ники и тпшкайтесь на варп? Нет. Я в пещере. А я нет. А меня с О, Лиле. Кто? Пацан. М? Пацан. На ПВП? Нет. А где? В пещере? Да, я в пещере, а у меня замок в пещере. Как? Раком. Ну, а как именно? Замок прям ничем стукнул, а я уйдился. Это как так возможно? Да блин, вот, наконец-таки. О, ненавижу до до до дождь. А давай я на твой варп, ты пошлешь его солью. его Я да. знаю, я уже понял. Да ё моё, да ё моё, ненавижу дождь, опять лагает Сколько уже у нас с тобой лопат? О, одна материя готова. когда у нас будет хотя бы что нибудь из кванта не знаю. сделай себе боты из кванта не нагрудник потом сделаешь а я сейчас знаю что буду делать ну. ты за что нам дадаешь дай мне один песок да. Сейчас я его пожарю. смотри что есть на наш ведь у тебя уже на нас есть я знаю с четыре, 4 на